Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Сегодня расскажу, зачем предпринимателю считать налоговую нагрузку и как это делать. Налоговая нагрузка – это часть доходов, которая идет на уплату налогов. Если она ниже ожиданий государства, вас ждет повышенное внимание налоговой, общение с инспекторами и, возможно, налоговая проверка. Нормальный предприниматель обычно не в восторге от перспективы налоговой проверки и старается ее избежать. Важно понимать, что проверки назначают не случайным образом, а после предварительного анализа. Еще в 2007 году появилась концепция системы планирования выездных налоговых проверок. Чтобы не попасть в число кандидатов на проверку, нужно избегать факторов риска, которые описаны в ней. Один из них – низкая налоговая нагрузка. Кроме налоговиков, налоговой нагрузкой бизнеса интересуются банкиры. Центробанк считает, что низкая налоговая нагрузка может свидетельствовать о сомнительных операциях. Поэтому полезно заранее иметь пояснение для банка, чтобы не оказаться заблокированным счетом. Еще расчет налоговой нагрузки может быть полезен самому предпринимателю для более эффективного управления бизнесом. Если налоговая нагрузка выше среднеотраслевой, значит бизнес использует не все резервы законной налоговой оптимизации. Самый простой способ рассчитать налоговую нагрузку – использовать специальный калькулятор. Он находится в сервисе «Прозрачный бизнес» на сайте Федеральной налоговой службы. Но есть нюанс. Этот калькулятор предназначен для организаций, которые применяют общую систему налогообложения. Для предпринимателя на ОСН или патенте он не подходит. Придется считать вручную. Общий подход одинаков. Нужно взять сумму уплаченных налогов, включая НДФЛ, но без страховых взносов, и разделить на доходы. Если вы находитесь на общей системе налогообложения, из доходов надо исключить НДС. Если применяете спецрежимы, НДС ваших доходов и так нет, исключать ничего не нужно. Калькулятор покажет отклонение вашей налоговой нагрузки от отраслевых значений. При ручном расчете среднеотраслевые значения на текущий год можно скачать со страницы «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» на сайте Федеральной налоговой службы. Если показатель налоговой нагрузки оказался ниже среднеотраслевого значения, налоговая или банк могут потребовать объяснений. Если вы чисты перед законом, не надо ничего придумывать. Просто опишите факты. Например, снижение суммы уплаченных налогов может быть связано с ростом расходов из-за увеличения закупочных цен или со снижением доходов в результате падения спроса. Бывает, что компания ведет несколько видов деятельности в разных отраслях, и тогда показатель размывается. Одно из направлений может иметь высокий уровень налоговой нагрузки, а другое низкий. В результате усреднения Налоговую нагрузку некорректно сравнивать со средним показателем в той отрасли, которая указана как основная. Помните, что если вы добросовестно ведете бизнес и не используете незаконные схемы ухода от налогов, сама по себе низкая налоговая нагрузка – это не нарушение. Но общаться с налоговыми органами лучше доверить профессионалу. Чтобы сосредоточиться на бизнесе и не вникать в бухгалтерские тонкости, предприниматели во всем мире прибегают к аутсорсингу бухгалтерии. Наш сервис «Мое дело бухобслуживания» поможет с бухгалтерского, налогового, кадрового учета, с расчетом зарплаты и сдачей отчетов. Всю бухгалтерскую работу будут делать наши специалисты, в том числе законно снижать вашу налоговую нагрузку и обосновывать ее величину. Ссылка под видео. Присоединяйтесь!